Я так устал. Я не могу отыщать. Я ничего не могу сделать, Мес. Yes. Она видит меня. Я слышу все. Как люди в тебе все наслаждается собой. Жизнь движется дальше. А я застрял. Дальше с нами. Я одинок. Мне так страшно. Когда концерт выложил, не только себя. Господи, я не Я не хочу здесь помочь. Я скучаю про свои друзья. Я, я скучаю про свои друзья. Жизнь. Я хочу вернуться домой. Если я не смогу вернуться домой, то ты тоже не сможешь. Не смей, корресонай, Эдисон. Не за что, не за что, не за что, не за что, не за что, не за что, не за что. День бога нет. Вон меня.